Привет-привет, мои хорошие! Вы на канале Видео Бэйби. Если ты не подписан на наш канал с папой, обязательно это сделай. Подписался? Люблю вас! Если это видео наберет 15 тысяч лайков, значит вы увидите следующее видео. Это наш новый клип с папой малолетняя девочка. Сегодня вы увидите мое утро. Сплю я очень крепко, так как ложусь очень поздно. Обратно это назойливо звук будильника. Нет, не хочу вставать, я хочу спать. Милли себя уговорила встать. Дальше, куда же я иду? А? Конечно я иду в ванну чистить зубки. После того, как я умылась, иду заниматься спортом. Скажу честно, это не постоянно, но бывает. Потом я, как всегда, разложу наши с папой и выбираю, какую же мне сегодня одеть. <музыка> Немного остыла и нужно обязательно после зарядки что сделать? Правильно, применять ванну. Люблю не горячую воду, тепленькую. Побольше соли для ванны. Моя любимая пена. Я в ванну, переоделась в розового зайчика и иду приводить себя в порядок. И иду на куры, так как очень проголодалась Мой завтрак начинается с приготовления Только нам потребуется яблоко, банан, киви, курага и мандарин Нарезаем бананы Далее чистим мандарин И ее также нарезаем Нарезаем яблочко, киви и курагу We breathing. И все это заливаем йогуртом. Завтрак сделан. Сажу за стол. Наливаю себе персиковый сок. Скажу честно, ну очень аппетитно и вкусно. Если ты приготовишь себе так же, напиши обязательно в комментариях. Понравилось тебе или нет? После завтрака я переодеваюсь. Иду репетировать для вас новый рэп. Папа дал задание. Но вот так вот у меня проходит мое утро. Если тебе понравилось мое видео, поставь, пожалуйста, лайк и не забудь подписаться на канал. Ну а с вас лайк, если не трудно. Люблю вас.